Всем привет, с вами Александр, еду по улице Комсомольской. Недавно снимал здесь видео и возмущался тротуаром. Смотрите, по всей улице, с обоих сторон, а улица длиной 1,8 километра, делают тротуары. Здесь уже справа сделали, делают слева. Шли дожди, и они все работали и работали тут. Это самая красивая улица в Ленинграде. Здесь очень много красивых домов. И были такие разбитые тротуары. Я пешком прошел ее полностью, заходил в подъезды. И здесь на этой улице очень много всяких липнины, много таких мелких элементов, которые можно рассмотреть. Видите, справа какой красивый домик. Но новых домов здесь практически нет. Но люди выкупают квартиры в этих вот старых домах проводят ремонты масштабные и живут то есть у нас это считается довольно таки круто иметь где-нибудь здесь квартиру в старом доме и сделать там крутой ремонт То есть вот это считается очень круто потому что на самом деле это очень дорого представьте вы покупаете квартиру за немаленькие деньги и потом ее полностью ремонтируете вот тоже делают тротуар Такого вот строительства, такого ремонта я никогда не припомню в Калининграде. Ну, его не было, что вот взяли вот так вот целую улицу. Рядышком еще улица Борзова, та тоже, там такая, такие тротуары, что тоже надо ее все делать. Прийти в Калининград обязательно прогуляйтесь вот по улице Комсомольской. Здесь очень много красивых домиков. Пока мы едем, вы, конечно, особо рассмотреть не можете, но если вы пешочком погуляете, вот Кёнигсберг, он сохранился именно здесь, потому что этот район, он не сильно пострадал под бомбежек. Впереди проспект Мира. Всем пока, с вами был Александр.